У Максима Галкина 18 июня промежуточный юбилей мужу Аллы Пугачевой исполнилось 45 лет. Максим, можно сказать, давно остепенился, отец двоих детей и примерный супруг. Но добра касалы и в его жизни мелькали разные женщины. Звезда Максима Галкина ярко зажглась в начале двухтысячных. х Неординарный молодой человек, с прекрасным образованием, филигранно пародирующий знаменитостей, политиков, актеров, моментально полюбился зрителям галкин собирал многотысячные аншлаги на своих концертах одна пародия галкина на ренату литвинову чего стоило а жириновский лукашенко и путин были излюбленными персонажами пародии юмориста окончательно укорениться в шоу-бизнесе максиму помог клип на песню будь или не будь с Аллой борисовной пугачевой в 2001 году громкий тандем юмориста и певицы обсуждала вся страна уже тогда поклонники заподозрили что у звезд роман а кого же любил максим да Аллы борисовны СМИ попытался собрать интересные факты влюбленности юмориста в разные годы. Первые официальные возлюбленные юмориста СМИ называют Юлию Бусиль. С ней Галкин учился в одном классе и сидел за одной партой. Школьный роман не перерос во что-то существенное, однако Юлия запомнила юного Галкина и обмолвилась парой слов о нем в коротком интервью. По ее словам, это были детская романтика. Затем юмористу приписывали роман с яркой брюнеткой и коллегой по цеху Анастасией Чернобровиной. Их знакомство состоялось в 2000 году, когда они вместе вели мероприятия в Кремлевском дворце. Ведущая очаровала юмориста сразу, Галкин начал ухаживать. По слухам, Максим дарил Анастасии дорогие подарки, приглашал в кино и рестораны. За Галкиным и Чернобровиной следили журналисты, поговаривали даже о скорой свадьбе. Но странный союз, то ли любовный, то ли дружественный, быстро закончился. Анастасия признавалась, что Максим прекрасный человек, Талантливый ведущий и шоумен, но, к сожалению, не герой ее романа. Стоит отметить, что как раз в это время Галкин начал плотно общаться с Аллой Борисовной. По слухам, в ноябре 2001 года Алла Борисовна на очередной съемке шоу зашла в гримерку к Чернобровиной, решила поговорить с соперницей тет-а-тет. -а -тет. После общения Анастасия и Максим окончательно прекратили любое общение. Чернобровина никак не комментирует эту пикантную историю по сей день, да и то, что она действительно имела место быть, далеко не факт. Пару лет назад в биографии Галкина фигурировала еще одна красотка из шоу-бизнеса известный фотограф Елена Голицына. Опять же, по слухам, с Еленой Максим ездил в рабочую командировку в Беларусь. Они жили в соседних номерах гостиницы, проводили весело время, якобы их даже видели целующимися в кафе. Оба, впрочем, отрицают романтические отношения, заявляя, что их связывают исключительно рабочие моменты. Елена отмечала, что уважительно относится к Алле Борисовне и никогда бы не позволила себе завести роман с ее избранником. Кажется, что до начала романа и последующей свадьбы с Пугачевой в 2011 году личная жизнь Галкина всегда была закрыта для окружающих. Сегодня пара воспитывает двух очаровательных детей, Лизу и Гарри, в 2020 году двойняшки пошли в первый класс. Воспитанием ребят, похоже, больше занимается Максим, о чем часто рассказывает на личных страницах в соцсетях.